а ислам продвигается активнее других. Ну, потому что религия это более молодая, более перспективная, и, соответственно, более агрессивная, чем все остальные. Крайние проявление такой агрессии мы постоянно видим в новостных лентах в виде громких терактов. Кого-то они пугают, а кого-то, наоборот, подстегивают на совершение все новых, бессмысленных, но шумных акций. Особенно это касается психически нездоровых людей, склонных к агрессии и суициду. Насмотрятся новости и повторяют друг за другом. Вот так они и работают, современные информационные технологии. Часто совсем не в ту сторону, как многим из нас хотелось бы. И с одной стороны, идти на поводу у террористов, конечно, плохо. А с другой стороны, вся эта как бы свобода слова на самом деле просто пустая болтовня. Ну вот посмотрите на одну из карикатур про того же Эрдогана и Меркель. Я ее замаскировал. Потому что если покажу ее целиком, то YouTube удалит мне видео. Ну, и за какую свободу слова ломаются копья? Да и не может ее быть, потому что если всем этим художникам действительно дать полную свободу, они вам такого понарисуют, что мало никому не покажется. Поэтому никакой реальной свободы слова нет и быть не может. А значит, весь принципиальный вопрос состоит только в том, можно рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда или нельзя. Нужно ли людям умирать за это или нет? Я считаю, что не нужно. А если европейские политики думают по-другому, то они все равно рано или поздно изменят свое мнение, когда мусульмане в Европе наберут еще больше сил.